Ну, что касается инсайтов по самому курсу, конечно, для себя поняла в первую очередь, что в своей работе не все целевые аудитории я задействую. То есть какая-то была такая, знаете, ну, шаблон, шаблон деятельности у меня был в плане распространения, да, ведения коммуникаций. Поняла, что есть серьезный канал, который я упускаю. Подумала про подкаст как способ внутренних коммуникаций. Раньше вообще о нем как-то не думала, не рассматривала для себя. В том числе и ньюсджекинг для меня случился таким откровением. Тоже об этом раньше не думала, не знала. Спасибо за большую... Количество таких вот ресурсов для работы с текстами и визуалом, это было для меня действительно тоже открытием, и сейчас регулярно ими пользуюсь. User-generated content включила в свой план коммуникаций. Пока еще мне предстоит подумать, как это хорошо бы сделать. Вместе с развитием внутреннего блогинга и поддержкой авторов вчера буквально разговаривали с коллегами. Ну, там, в другом проекте тоже возникла мысль, как бы нам поддерживать, развивать таких внутренних экспертов, которые могли бы что-то писать, что-то генерить, какой-то контент. Пока что-то коллеги очень сомневаются в активности и в необходимости этого ресурса. На самом деле, мне кажется, что это была бы очень крутая вещь. Ну, то есть э, это тоже, наверное, будет целый проект, как это внедрить, как это развить э, и коллег расшевелить на это дело. Ну, на самом деле, идея крутая. Вот, спасибо большое. Ну, вот, наверное, на этом все.